Индикатор фрактал. Мы будем рассматривать данный индикатор в терминале Quick и покажем, как он строится и как работает. То же самое верно и для других терминалов. Например, есть похожий индикатор в терминале MetaTrader 5. Везде принцип работы у него одинаковый. Как строится индикатор фрактал? Формула индикатора фрактал следующая: это максимальное значение за некий промежуток времени. И обратно, если мы хотим найти фрактал нижний, то это будет минимальное значение за какой-то интервал. Чем индикатор фрактал отличается и какие он имеет преимущества перед другими индикаторами. Индикатор фрактал по своей формуле определяет локальные максимумы и локальные минимумы. Это один из лучших индикаторов, который отлично определяет уровни, определяет уровни поддержки и сопротивления. Индикатор позволяет определять тренды, в том числе и определять каналы. Это отличный индикатор для выставления стопов и профитов. И хотя его используют не так часто, он работает гораздо лучше, чем более известных индикаторов для выставления стопов, например, как скользящий средний. И индикатор фрактал идеально подходит для создания торговых роботов и автоматизации торговли. Давайте откроем терминал Quick и посмотрим на данный индикатор. Давайте в терминале QUICK нанесем индикатор фрактал. Редактировать. Нажимаем добавить и находим здесь фрактал. Добавить. Сразу посмотрим, какие у него есть параметры. Параметр у него только один. Количество периодов. Тут иногда есть некие отличия между, например, терминалом MetaTrader 5. Там количество периодов. Это определяет количество свечей справа и слева от центральной свечи. Здесь указывается общее количество свечей. То есть если здесь период 5, нажмем применить. Соответственно в квике, если порядок равен, равен 5, то это берется две свечи слева и две свечи справа от центральной. И по этим свечам определяется есть или нет фрактал. То есть порядок 5 в квике. это 2 свечи права, 2 две свечи, две свечи слева. Обычно используется больше порядок. То есть нужно брать хотя бы порядок 13. Вот, как видите, свечи уже стало поменьше. Порядок 13, это соответственно должно быть 6 свечей справа, 6 свечей слева от центральной свечи. И тогда получается индикатор фрактал. Индикатор фрактал является запаздывающим индикатором. Вот сейчас мы, как видите, видим, что есть свеча, которая имеет максимальное значение. 6 свечей слева меньше ее, но индикатор не появится. Пока не появится еще 6 свечей после вот этой свечи. Если следующие раз, два, три свечи уже формируются, если еще следующие 3 свечи будут не превысить хай свечи, которые мы отметили, то появится значок индикатора фрактала, появится фрактал на, в этой на этой свече. Это верхний фрактал. То же самое для нижнего. То есть индикатор, чем больше у порядок, тем больше он запаздывает с появлением. Соответственно, чем больше мы берем порядок фрактала, чем больше он запаздывает, но тем не менее он дает более надежные сигналы, их становится меньше. Вот берем 17 порядок и часть фракталов у нас исчезла. Вот уже график приобретает немножко... Другой вид. Чем больше порядок фрактал, тем фракталы являются более надежным сигналом. Как мы уже сказали, индикатор фрактал определяет локальные максимумы и локальные минимумы. Как определять уровни? После появления нескольких фракталов можно взять линию и по ним провести уровни поддержки или уровень сопротивления. Здесь можно один фрактал провести по хаю а второй провести по телу свечи. Ведь это тоже есть несколько вариантов проведения уровней поддержки как по high-low, так и по свечам, по телам свечи. И теперь мы видим, что вот мы по этим свечкам провели уровень поддержки, сопротивления. И через некоторое время рынок видит снова эти уровни. Вот здесь произошел, произошел ложный пробой. И рынок опять образует фракталы вблизи этих уровней, которые который мы провели по первым четырем фракталам. То есть индикатор, который определяет уровни поддержки сопротивления. А как мы знаем, именно от уровней поддержки сопротивления начинаются, как правило, хорошие мощные движения рынка. Что определяется психологией толпы. Индикатор фрактал также позволяет определять тренды. На основании чего? Если мы видим, что каждый новый фрактал имеет понижающую тенденцию, то мы говорим о том, что на рынке присутствует нисходящий тренд. И обратно, верно, наоборот. Если каждый нижний фрактал выше предыдущего, то, соответственно, на рынке восходящий тренд, восходящая тенденция. Как только это нарушается, как только следующий фрактал у нас станет больше предыдущего, мы можем сказать о том, что нисходящая тенденция Сломлено, что рынок входит либо в боковое движение, либо разворачивается. Также это отличный индикатор для выставления стопов. Если взять достаточно большой порядок фрактала и по фракталам переносить стопы, то они будут очень хорошо работать. И как раз получится, что вы будете переносить стоп тогда, когда рынок уже ушел дальше и сформирует следующий фрактал. То есть для выставления стопов профитов это один из лучших индикаторов. Также поскольку... Фрактал определяет четко, где сопротивление, где поддержка. То можно построить торговых роботов на основе данного индикатора. И торговлю можно проводить в двух возможных направлениях. Можно играть на отбой от уровня сопротивления от уровня фрактала. И второй вариант вы можете играть на пробой фрактала. Вот посмотрите, в данном случае рынок находился в боковике, но после того, как произошел пробой рынок достаточно активно устремляется вниз то есть от уровней всегда идут как правило хорошие движения начинаются поэтому рекомендуем данный индикатор взять на вооружение и использовать активно его в своей торговле у нас есть два различных типа роботов основанных на индикаторе фрактал. первый тип входит в комплект 11 торговых систем для терминала quick и входит в комплект 13 торговых систем для терминала MetaTrader 5. И также есть еще один секретный робот по индикаторам фрактала только для терминала MetaTrader 5. И приобрести его можете только в комплекте с курсом технического анализа. В самом курсе рассказывается про этот робот, как он настраивается, принципы его работы. Этот робот использовался в частности на конкурсе Лучший частный инвестор и принес... Одному из его участников очень неплохие профиты. Он до сих пор, этот робот, прекрасно работает, подстраивается хорошо под любой рынок. И как только на рынке появляются какие-то небольшие, даже трендовые движения, робот приносит очень ощутимый хороший профит. Этот робот до сих пор мы используем также на своих собственных счетах. Нажимайте на кнопку ниже и вы узнаете все фишки и параметры робота на основе данного индикатора.